В этом блоке мы с вами рассмотрим ресурсы для социально-предпринимательских проектов. Так, вы определились с тем, что такое социальное предпринимательство. проникли с тем, что вы хотите стать социальным предпринимателем. Определились с идеей. Ну и дальше, собственно говоря, вы пришли к тому, что вам необходимы какие-то ресурсы. И здесь мы сейчас рассмотрим, какие же ресурсы и где их можно брать для запуска социально-предпринимательского проекта. Итак, какие типы ресурсов у нас существуют? Это экспертиза, это рабочие руки, это помещение. Ну, рабочие руки и рабочую голову, конечно. Это помещение, это оборудование, расходный материал и так далее. Деньги в данном случае мы не рассматриваем как ресурс. Все-таки деньги – это способ получения ресурса. Поэтому здесь вам важно понимать стоимость этого ресурса, который вы привлекаете. Но, скорее всего, вам важно понимать конкретно, какой ресурс вам нужен. То есть, например, вы понимаете, что вам нужны люди, или что вам нужны помещения не знаю, какое-то оборудование и так далее. Но в этой логике мы двигаемся в том, что деньги мы не рассматриваем как ресурс, а рассматриваем как способ получения этого ресурса. Итак, где же их брать? Какие у нас есть источники ресурсов? То есть, по сути, это кто заинтересован в том, чтобы также решать проблему, как и вы ее решаете. С учетом того, что вы социальный предприниматель, вы для себя определили, что вы работаете с некой целевой аудиторией, вы понимаете боль этой целевой аудитории, и вы решаете их проблему. Есть, по крайней мере, пять категорий, кого мы можем привлекать. Первое ⁇ это доноры. Что, кто такие доноры и чем, что ими движет? То есть есть доноры ⁇ это организация. Ну, донор, как правило, человек, который сдает кровь, да? но в нашем случае это другой, другой человек и организация. То есть донорская организация в нашем случае – это организация, которая также понимает боль вашей целевой аудитории, она работает с ней, она разделяет ваши ценности и установки, и она готова работать вместе с вами. У доноров, как правило, есть безвозмездные деньги, ресурсы, которые она может вам выделить. Ну и, собственно говоря, с донором вы разговариваете, ну, как правило, о деньгах а не о ресурсах но вы должны понимать какие ресурсы вам нужны и идете к донору разговаривать по поводу того что вам нужно например 3 миллиона рублей на то чтобы арендовать помещение нанять трех сотрудников и там провести 50 мероприятий которые позволят существенно улучшить качество жизни там, вашей целевой аудитории ну это как, как пример соответственно это донор то есть что это такое это благотворительные фонды это филантропы какие-то, то есть это жертвователи, ну, это доноры. Следующий блок – это партнер. Кто такой партнер? То есть партнер – это человек или, опять же, организация, который заинтересованы не только в решении проблемы, например, для той же целевой аудитории, которую вы выбрали, но и еще в развитии того бизнеса, которым вы занимаетесь. То есть ну здесь можно сказать в развитии того дела более широко. То есть если донор говорит, окей, ребята, мне интересная целевая аудитория, я работаю с ней, я готов здесь работать вместе с вами. То если вы как партнер говорите, то партнер скажет, окей, я готов работать там вместе с тобой, потому что ты мне нравишься, и мы с тобой можем свернуть горы, и мне интересно тоже делать то что, то, что делаешь ты. Я понимаю симбиоз наших управленческих компетенций, и мы вместе выстраиваем этот бизнес. Но бизнес, то есть это дело, которое реально меняет качество жизни и плюс приносит деньги. То есть здесь и то, и другое. Какую экспертизу может дать, какую, вернее, какие ресурсы может дать партнер? Ну, В первую очередь это рабочие руки, да, это экспертиза и плюс – это возможно и финансирование. То есть, по сути, ситуация партнерства очень важна. В социальном предпринимательстве, когда вы выстраиваете социально-предпринимательские проекты, очень важно налаживать партнерские взаимоотношения, партнерские связи. Это принципиально важный момент, это ценность социального предпринимательства. И поэтому, когда вы запускаете ваши проекты, вам очень важно понимать, кто у вас может быть в качестве партнеров, с кем вы можете вместе работать, кого вы можете втягивать в вашу деятельность. Следующий блок, который может вам дать ресурсы, это инвестор. В чем заинтересован инвестор? Инвестор заинтересован в том, чтобы вложиться в вас денег и получить, собственно, свои деньги обратно, но при этом с большой маржой, с большой прибылью. Является ли для инвестора важным социальность? Скорее всего, нет. Хотя в последнее время у нас появляются так называемые социальные инвесторы, которые говорят, что да, мы готовы в вас вложиться, нам не нужна там бешеная какая-то маржа, нам нужна она вполне так себе адекватная, но не бешеная, но при этом мы еще заинтересованы в социальном эффекте, который вы продуцируете. Есть в качестве примера можно привести, опять же, фонд «Наше будущее», который, например, сейчас недавно запустил программу по вложению в капитал. То есть он говорит, мы готовы инвестировать в ваш вашу организацию, то есть, например, в общество с ограниченной ответственностью, там какую-то сумму, вот, вы нам отдаете долю и обеспечиваете доходность не менее 10% в год. Соответственно, тогда мы с вами работаем. Вот это инвестор. То есть какие ресурсы в данном случае дает инвестор? Это, опять же, он может вам дать деньги для того, чтобы свою ресурсную базу сформировали, но плюс это экспертиза, плюс это, по сути, Новый опыт, ну это скорее экспертиза, то есть как новый опыт для выхода на другие рынки, например, это тоже очень важно. Следующая вещь, это волонтер. Что нужно волонтеру и что хочет волонтер? Ну вот волонтер и ментор, это близкие по мотивации, но разные по ресурсности. Волонтер это человек, который на безвозмездной основе готов вам помогать. Ему важно общественное признание, ему важен свой вклад в решение той социальной проблемы, которой вы занимаетесь. Поэтому волонтер с удовольствием с вами работает и говорит, да, я готов тоже решать ту социальную проблему, которую вы решаете, мне это интересно, давайте это делать вместе. Классический портрет волонтера у нас сегодня в России, это, как правило, девушка 18 лет. По сравнению с Европой где-то мужчина 35 лет, но постепенно идет вовлечение большего числа людей в волонтерскую деятельность. И возникает такой термин, как, например, интеллектуальное волонтерство. И есть даже такие специальные уже платформы, которые аккумулируют и привлекают интеллектуальных волонтеров для вовлечения их в социально-общественную деятельность. Кто это такие? Это профессионалы, которые работают в корпорациях и которые на безвозмездной основе готовы вам помогать. То есть и вам, по сути, важно втягивать именно таких волонтеров. Вам э, интересны люди с большим э, профессиональным опытом, которые могут нести существенный вклад в развитие вашего дела, в развитие вашей бизнес-модели, в развитие вашего бизнеса. Плюс вам, конечно, интересна еще и молодежь, потому что втягивая ее, вы получаете там новую энергетику, новую силу, которая, опять же, позволяет вам масштабироваться. А, кто такие менторы? Следующая вещь. А, менторы – это профессионалы, это, по сути, успешные предприниматели, успешные общественные деятели, которые готовы вовлекаться, опять же, в вашу деятельность. Почему? Для них важно именно решение социальной проблемы, социальная значимость этой проблемы, и для них еще важно собственное обучение. Потому что, когда он как ментор начинает работать вместе с вами, он тоже учится и для него важна ценность развития и ценность социальных изменений. Собственно говоря, тогда вы можете втягивать менторов в вашу работу. Как их втягивать? Опять же, у нас есть уже ряд менторских сообществ, вы можете с ними общаться и вовлекать их в вашу обойму. Ментор — это какой ресурс? Экспертиза, по сути, которая вам позволяет развиваться. Это связи, которые вам может дать ментор. Ну и плюс это, опять же, возможные другие ресурсы, которые уже есть у ментора и которые он с вами может поделиться. Потому что здесь еще очень хорошо работает экономика совместного доступа в социальном предпринимательстве. Вы ищете новые ресурсы, новые возможности для втягивания в ваше дело. Поэтому смотрите, коллеги, мы с вами рассмотрели пять ключевых источников ресурсов. То есть это доноры, которые на безвозмездной основе готовы вас складываться. Это партнеры, которые вместе с вами готовы работать. Это инвесторы, которых интересуют в первую очередь деньги, но которые тем не менее готовы вас складываться. Это волонтеры, которых интересуют социальные изменения, и общественные признания. И это менторы, которых интересуют социальные изменения и, собственный профессиональный рост через общение с вами. Общайтесь с ними, привлекайте их. Какие еще есть ресурсы и чем мы еще можем а, пользоваться? Как правило, любые стартапы, когда начинаются, если вы находитесь на уровне стартапа, а, используют правило трех F. То есть это friends, family and fools а, с английского языка. А, кто это такие? Друзья, домашние и дураки так называемые. А, то есть это те люди, которые верят в вас, верят в вашу идею и могут вас поддержать на начальном уровне. Ну, здесь скорее, конечно, не дураки, а просто наивные люди, которые верят в вас. Почему наивные? Если посмотреть на вас со стороны, с вашей какой-нибудь очень такой космической, очень интересной, но именно сумасшедшей идеей да, по, изменению качества жизни, по изменению качества жизни, по изменению мира, по сути, вот. и когда вы с кем-то общаетесь, то со стороны это может выглядеть как полный идиотизм. Вот. Но на самом деле а, никакого идиотизма нет. То есть то, что вы говорите, это абсолютно продумано, это взвешено, это логично. Вот. Поэтому вам важно здесь максимально, на этапе запуска, максимально много общаться, максимально много коммуницировать, рассказывать о вашей идее, и через это, по сути, вы вовлечете тех кто так называемых дурачков, да, тех наивных людей, которые помогут вам в развитии вашего бизнеса, в развитии модели вашего социального воздействия. Но здесь еще одна очень важная вещь. То есть в первую очередь вы ориентируетесь на себя, на вашу семью, по сути, на ваших домашних и на ваших друзей. И вот на тех людей, заинтересованных так называемых дурачков, да, которых вы можете втащить в вашу поляну. Дальше вы уже идете, например, и общаетесь там с менторами, с инвесторами и так далее, и так далее. Вот. Но первоначально вы ориентируетесь на себя. И здесь, если мы вернемся к, вами к модели социального воздействия, вы фиксируете, а какие результаты у вас есть к сегодняшнему дню. Если у вас есть результаты, в вас верят, и в вас начинает вкладываться. Если у вас нет результатов, то, скорее всего, вы пролетите, как фанеры над Парижем, потому что вначале вы должны доказать, что вы действительно что-то умеете, можете и действительно вы эффективны в тех изменениях, которые вы продуцируете. Тем не менее, на стейкхолдерах и на друзьях, домашних и дураках ресурсы не заканчиваются. Какие еще есть ресурсы для привлечения, возможности, вернее, для привлечения ресурсов в ваш проект? Это новое слово для нас сейчас, пока еще, все еще новое, вернее, это краудфандинг. У нас есть две крупнейшие краудфандинговые платформы, это Planeta.ru и Boomstarter, собственно говоря. Что такое краудфандинг? Это возможность привлечения средств через, по сути, толпу. Почему краудфандинг важен для социального предпринимательства? Вы можете через краудфандинг тестировать вашу бизнес-модель. По сути, вы можете тестировать а, те продажи, те каналы коммуникации, которые вы выбрали. Ну, канал здесь, правда, будет один, да, это через интернет. А, и здесь вам очень важно будет использовать ваш уже социальный капитал, ту, о, те социальные сети, в которых вы находитесь. Но вы через него действительно получаете очень хороший доступ для тестирования вашего продукта и вашей услуги. Вы позволяете… Э, э, э, то есть это что? Реклама. И это тестирование вашей бизнес-модели в таком лайтовом режиме. Потому что вышли, попробовали, получилось, супер, продолжаем дальше. Вышли, попробовали, не получилось, сделали уроки, заходим еще раз и продолжаем дальше. То есть в этом плане краудфандинг – шикарный инструмент для как раз тестирования модели. Плюс краудфандинг, естественно, позволяет привлекать ресурсы. Но, как правило, вы можете собрать на вашей первой компании до 300 тысяч рублей. Как правило, как говорят эксперты, не больше. Но использовать этот инструмент очень важный и нужно именно для популяризации и для тестирования вашей модели. Таким образом, смотрите, у нас есть несколько источников ресурсов. Первый источник ресурса. Это, собственно, вы, вы, еще раз вы. Второй источник ресурса – это а, ваша семья и наивные люди, которые верят в ваш продукт. Следующий источник ресурса – это стейкхолдеры, да, то есть это доноры, партнеры, инвесторы, менторы, волонтеры. И следующий источник ресурса – это краудфандинговые платформы, которые вы также можете использовать. Поэтому ресурсов много, их использовать можно, инструменты мы с вами чуть-чуть проговорили, Поэтому мы надеемся, что вы будете успешны в использовании этих ресурсов. Я желаю вам удачи в развитии вашего социально-предпринимательского проекта и в привлечении ресурсов. Спасибо.